Всем привет, сегодня я продолжаю проходить Террарио 1.3 на Android со 100 хп. И я сейчас решил, почему-то не знаю, почему набрать метеорита. Возможно, потому что я думал, что не мне поможет, эта ерунда, но она не помогла. В общем, метеорит это бесполезная штука, и его лучше совсем не собирать. Я правда не знаю, для чего он нужен. Вот, в прошлой серии вы видели, да? В этой серии я постараюсь убить червя и глаз. И, в общем-то, потом у меня будет для вас некоторые объявления в конце видоса. Но я, в общем, все скажу, вы все увидите. Это просто такая предыстория. Вообще, для чего я... Ой, типа, что будет в этом видосике? Чтобы вы понимали, да? Он будет примерно идти 6 минут. Так. Ну, в общем, это я вставил, чтобы поздороваться с вами. Теперь, вот, я придумал свою тактику. Я, честно скажу, я ни у кого ее не подсматривал. Я придумал ее сам. Но, может быть, у кого-то она есть уже такая. Короче, мы просто берем примерно 20-30 блоков в высоту, и примерно сколько, ну, 6-7 в ширину. А, ставим такую коробку. Делаем ее так, чтобы нельзя было выпрыгнуть из нее ну, то есть вывалиться. А, наверху ее как-то закрываем. Призываем червя. Берем либо акулу, либо любой меч, который может быть вниз. И просто вот так прыгаем. Все, он нам ничего сделать не может вообще. Нам не нужно ни хилки, нам не нужно ни зельки, ничего. Мы просто прыгаем, и все, и босс побежден. Я сделал это через полчаса после того, как пытался его убить несколько раз. И, в общем-то, мне повезло. Все разы, которые, когда я его убивал здесь, у меня получилось. Даже вот я а, не записал, потому что думал, что не получится как, первый раз. И он убился, в общем, с первого раза. У меня даже есть мешок еще один с бонусами. Вот. Ну, в общем, смотрите. Пользуйтесь, если кому надо, но я не думаю, кто-то будет террорит проходить со 100 хп, это прям хардкорно очень, тем более на Эксперте. Тяжело. Так, прыгаем, прыгаем, где он есть? Ну сейчас? Нет. Ну, я думаю, это будет слишком легко, наверное, даже если вы зацените это, вы поймете, что это прям очень просто. И потом я покажу, как я убью глаз. На этом видос закончится. Но самое главное будет потом В общем, сейчас смотрим, что мне выпадет Мне очень нужно шарф Потому что он выпадает с 100% шансом Естественно, он может мне не выпасть Вы поняли, что я хотел сказать, да? Так Я хочу Пройти террарию Как можно быстрее Но у меня нет просто времени Чтобы каждый день в нее играть Тем более у меня кончено устройство Я не могу нормально играть даже Поэтому видосы выходят не часто, видосы выходят редко, но я все равно прошу вас не отписываться, потому что на этом видосе, на этом канале будут видео выходить, и все будет нормально, в общем-то. Вскрываем теперь вот этот сюрприз-мешочек с сюрпризом, или как он там называется, неважно. Сейчас посмотрим, что там есть. Я не помню, сейчас червя падает, но какая-то ерунда, как обычно. Вскрываем два мешка, уберем мусор сейчас отсюда. Ненужное. Так... А, да, и в следующем видосе будет уже убийство стены плоти. Отлично, шапка выпала. Я уже построил арену сейчас, но я просто не стал показывать, как я ее построил, потому что это скучно. Вот, я умирал миллион раз, но построил ее все-таки. Ну да, шарф вот этот, шарф просто я продам, я убил два раза, потому что очень много золота с него выпало. Примерно я нафармил, если продать вот эту всю ерунду, где-то монеток 6 золотых, примерно. В общем, я думаю, неплохо. Так, ладно, теперь попробуем переубить и uh, убить и глаз. Арена уже, как известно, готова, потому что я сделал для слизня. В общем-то, она будет и арена для Мунлорда. Вот она моя замечательная арена. Я не люблю особо строить террарии. И мы начинаем опять акулы убивать uh, глаз. В общем-то, я думаю, это будет слишком просто, потому что акула-то имба оружие. Uh, я ну, правда не акулой, а, в общем-то, ну, модификация акулы хардмодной, uh, прошел uh, башню стрелка, практически всю. Вот, поэтому мне очень нравится Это оружие, хлорофитовые пульки и вот эта вот акула. Точнее, ее хардмодная модификация. Это, наверное, самая боровая связка. Так, глаза маленькие. Ну, босс вообще на самом деле слишком простой. Даже со 100 хп. Даже в хардмоде. Ой, даже в эксперте он все равно слишком простой. Я думаю, у меня будут некоторые проблемы. Э, с чем? Подожди, а какие у нас вообще боссы есть? Культист. Потому что у него огромный урон, он может просто ваншопнуть меня. Вот с культистом будут проблемы, а остальные, типа, они все легкие, ну вы посмотрите. А, еще со стенкой плоти могут быть проблемы, потому что она жестко стреляет, и там нужно особую арену делать, чтобы она не попадала. Ну, арену я пока построил обычный, просто вот эти вот платформы, ну, камешки наставил там, и все. О, прям повезло, еще бы одна тычка, я бы сдох. А там было много хп, я, в общем-то, даже не надеялся, что сейчас пройду. Ну, очень прикольно. Тайный щит нам выпал. Отлично, зачарованный. Плюс 20 маны. Ну, в общем-то, не, не важно, но все равно прикольно. Ставим место, наверное, ходячих блоков пока, ну, вот этого черепа, короче, обсидианового. И так будет прикольнее, короче. Потому что слизни пока раздражают, пока мало у меня брони хп, слизни пока раздражают, но все равно... Давайте еще раз убьем, и уже я просто поговорю. Вот все, видос закончился, в общем, для тех, кто смотрит меня только ради прохождения, все, тогда вам до свидания. А те, кому интересно, ну, мое творчество, или как это назвать еще, я не знаю, по-другому. В общем, я хочу сказать вам то, что времени совсем мало, так как я школьник, так как у меня 11 класс, и мне предстоит сдача ЕГЭ, или как это на украинском? ГИА, не знаю, короче, не важно абсолютно. Неважно, мне сдавать нужно ЕГЭ, мне нужно готовиться. А так как у меня, в общем, есть YouTube-канал, то я не могу посвятить себя полностью учебе. Так же, как и не могу посвятить себя полностью YouTube-каналу, потому что мне нужно учиться. Поэтому я предлагаю вот так, вот так вот сделать. Давайте, если я вижу, что видос набрал, ну давайте, допустим, 50 лайков, да. Потому что тысяча просмотров практически всегда на нем бывает. Это примерно 2,5-2%. Ну, не 2, давайте 5, Это пускай это 5%. Короче, я плохо считаю, вы уже поняли, да? Но суть-то не в этом. Суть в том, что мы набираем совсем чуть-чуть лайков, и я выпускаю видос не сразу же, а выпускать я буду его... Ну... Короче, когда захочу, но все равно. Если лайков не будет, то видос будет выпускаться только один раз в неделю. Если лайки будут, то он будет выпускаться несколько раз в неделю. Но Вы суть поняли, да? Если меня не будут смотреть, я буду его выпускать реже, потому что мне все-таки не важно время. Дохода я практически никакого не имею с канала. Вот. Поэтому нет смысла мне тратить, я лучше инвестиции это инвестиции в себя то есть в образование. Поэтому я буду тратить свое время на образование. Но! но мне все-таки нравится YouTube. Это очень интересно, это прикольно, он меня развивает. Он и кого-то, может быть, еще развивает. Тех, кто его смотрит, например. Вот. Да, сейчас будет черный экран, но вы дальше ничего не увидите. Можете просто, я не знаю, класть телефон и просто слушать мою невнятную речь. Но я решил поговорить. Не думаю, что кто-то досмотрит даже до этого момента. Вот тем, кто досмотрел, большое спасибо. Я хочу сказать то, что я, правда, не знаю пока, насколько террария сможет меня удержать, но я купил себе уже, то есть, официальную террарию, не пиратку, и террария с модами, Calamity, сборка вот с этой, она будет выходить, наверное, все-таки в воскресенье. Правда, в это я почему-то описывался и не сделал. И еще хочу сказать то, что до этого у меня была пиратская терка, и... Все миры, которые там были, там было, правда, два мира, вот, но я удалил их, то есть я их не удалил, они не, просто невозможно перенести их из Пиратской в оригинальную Террорий. Я начал заново, я создал себе заново персонажа, создал заново мир, а, уже в мире построил дом и, в общем-то, начал уже его снимать. Просто, чтобы у меня у вас не было вопросов, ну, я не думаю, что кто-то досмотрит, конечно, я расскажу в следующей серии, но, в общем тех кто ждал calamity вот новости о calamity оно будет проходить но уже на оригинальной террории с хорошими ну с хорошей картинкой там потому что лагало мне не нравилось это и на другой карте другой дом будет если у вас будут вот, просто типа, вопросы почему так я естественно я ну то есть я взял с карты материалы и построил дом потому что мне было лень строить его заново но это тупо у меня уже был дом зачем мне строить еще раз его только из-за того, что я поменял, можно сказать, версию игры. Но всем, кто досмотрел до сюда, еще раз большое спасибо. Кстати, напишите в комментариях минус, если вы досмотрели до сюда. Я хочу узнать, сколько таких вот человек, которым ä, действительно интересно слушать меня. Не смотреть игру, а слушать. Всем спасибо вам. И... Третий раз подряд. Всем удачи и всем пока.